Перед тем, как мы перейдем к изучению курса, вы должны знать, что каждые несколько месяцев, примерно раз в квартал, выходят новые версии Кали. И с выходом новых релизов мы обновляем наши курсы и рассказываем вам об изменениях в новых версиях Кали. За последние несколько лет не было серьезных изменений. Это хорошо, потому что все, что вы изучите в этом курсе, будет актуально, независимо от того, какую версию кали вы используете. Вы заметите небольшие косметические изменения, о которых мы поговорим чуть позже. Для начала я расскажу вам о командах, которые используются для обновления кали. Например, если вы до сих пор используете кали 2017 года, то вы можете использовать команду apt-update и apt-full-upgrade чтобы обновиться до последней версии кали. Обратите внимание, что обновление займет некоторое время. Так что будьте готовы к тому, что нужно будет подождать. Еще один момент. Если вы используете более раннюю версию кали, чем версия 2018 года, то во время обновления у вас может возникнуть ошибка key mismatch. Чтобы исправить эту ошибку, выполните команду wget, которую вы видите на экране. И если вы не знаете, для чего нужен WGET или что делает эта команда, не волнуйтесь, я расскажу об этом далее в курсе. Но если у вас возникает эта ошибка, и вы хотите ее исправить и обновить систему перед прохождением курса, просто выполните эту команду. И вы, по сути, обновите свой ключ. И после этого у вас не будет возникать ошибка «Кимис Матч». Теперь, когда мы разобрались с обновлениями, давайте посмотрим на изменения, которые появились в этом году. Как я уже говорил, никаких серьезных изменений. И это хорошо. Знания, которые вы получите в этом курсе, будут актуальны и для версии 2017-го, 2018 -го годов, и, скорее всего, для многих последующих версий. В свою очередь, изменился графический интерфейс. Однако это незначительные изменения. Мы поговорим о них в видео о графическом интерфейсе. Также команда apt стала чаще использоваться. Об этом мы также поговорим в соответствующих разделах. Сейчас вам нужно знать, что команда apt позволяет добавлять, удалять, изменять пакеты или ПО в кале. Она позволяет устанавливать и удалять программы. Ранее использовалась другая команда, но в последние годы команда apt стала более популярной. И когда мы перейдем к разделу apt, или разделу о работе с менеджером пакетов, мы подробно рассмотрим, как использовать эту команду. И последнее, но не по важности, это совсем незначительные изменения файлов конфигурации. В разделе о сервисах мы рассмотрим, что именно изменилось. Это был небольшой обзор изменений. Само собой, обо всех этих моментах мы поговорим подробнее в соответствующих разделах. Отлично, мы совсем разобрались. Теперь мы можем двигаться дальше. Давайте я покажу вам, как изменился графический интерфейс в версии 2018 года, так как в следующих видео вы заметите совсем небольшие отличия. Поэтому для начала я хочу рассказать вам об этих отличиях. Теперь кнопка «Сменить пользователя» больше не находится в контекстном меню в навигационной панели. Давайте перейдем к навигационной панели и выберем «Пользователя». В моем случае это пользователь Root. В предыдущих версиях Kali тут была опция, которая позволяла сменить пользователя. Если в системе было несколько пользователей, то их можно было сменить из этого меню. Теперь такой опции в этом меню нет. Также немного изменилась панель избранного. В этой панели находятся ярлыки избранных программ. Позже мы рассмотрим, как изменить избранные программы. В новой версии Kali эту панель немного изменили. Однако это не значит, что сюда нельзя добавить свои любимые программы. Хорошая новость заключается в том, что большинство инструментов осталось прежними. Они просто были обновлены. И давайте перейдем в меню настроек. И вы заметите, что теперь оно выглядит немного иначе. Раньше меню настроек было с правой стороны. Теперь оно находится слева. Есть и другие незначительные изменения. Например, давайте перейдем в настройки сети. Раньше конфигурация сети отображалась в этом же окне. То есть мы могли видеть наш IP-адрес, DNS и так далее. Теперь нужно сделать еще один шаг. Нужно кликнуть по шестеренке, и только тогда вы увидите подробную информацию. Также тут появилась кнопка Apply, которой раньше не было. И теперь, если мы изменяем настройки, то нам нужно кликнуть Apply. Раньше новые настройки сохранялись автоматически. И последнее, теперь поиск работает немного иначе. Например, если я хотел найти функцию блокировки экрана в предыдущих версиях Kali, допустим, мне нужно было отключить блокировку экрана, то я просто вводил в поиски Screen Lock, и отображалось соответствующее меню настроек, в котором эту опцию я могу настроить. Как видите, теперь это не работает. Но сама опция никуда не делась. Просто поиск теперь работает немного иначе. И если я напишу «Скрин», то смогу зайти в меню Privacy и изменить эти настройки. Вот и все, что касается графического интерфейса. Как видите, это совсем незначительные изменения. Тут не о чем волноваться. Основной функционал, инструменты и настройки остались практически без изменений. Отлично. Давайте двигаться дальше. Давайте рассмотрим Kali. В этом видео мы поговорим о графическом интерфейсе. Затем мы рассмотрим терминал. И последнее, но не по важности, детально рассмотрим структуру директорий. И давайте начнем. Рассмотрим GUI. GUI – это графический интерфейс пользователя. По сути, это графика, которую вы сейчас видите на экране. Противоположность этому – текстовый интерфейс, то есть терминал, который мы рассмотрим далее. И давайте начнем с правого верхнего угла. Кнопка питания, очевидно, позволяет выключить машину или выйти из учетной записи. Wired Connection – к этому пункту мы скоро вернемся. Proxy – позволяет настроить прокси. Если вы не знаете, что такое прокси, или вы его не используете, не волнуйтесь, в этом курсе мы не будем его использовать. Root – это имя пользователя, и в данном случае я авторизирован как пользователь Root. Можно сменить пользователя, выйти из учетной записи или изменить настройки. Например, сменить пароль. Кликнув сюда, можно выключить, перезагрузить машину или нажать Cancel и вернуться назад. Также можно заблокировать машину, если вам нужно куда-то отойти. Также я могу изменить настройки. Это настройки системы. Тут можно изменить фон. Изменить настройки приватности. Изменить разрешение экрана. Удалить и добавить пользователей. Изменить дату и время. И так далее. Чуть позже мы изменим некоторые из этих настроек. Вторая иконка, вот здесь, это подключение к сети. Тут можно перейти к настройкам сетевого интерфейса. И если вы помните, в курсе для начинающих хакеров мы изменяли настройки DNS, IP-адреса и так далее на Windows. Так выглядит графический вариант тех же настроек на Linux. И давайте кликнем по Wired Settings. И как видите, тут есть мой IP-адрес. Шлюз по умолчанию. DNS. И здесь я могу их изменять и установить вручную. Для этого перехожу в IPv4. И как и на Windows, тут можно изменить настройки DNS, шлюз и так далее. Для того, чтобы изменить IP-адрес, кликаю вот сюда. Выбираю меню выпадающее меню. И тут я могу указать IP-адрес. Сейчас я не буду этого делать, оставлю все как есть. Вот иконка рабочего стола. Рабочий стол – это вот это окно, в котором я сейчас работаю. Это удобно, если вы работаете с разными задачами одновременно. Например, вот здесь я что-то изучаю в интернете. И в то же время хочу запустить несколько команд. Но я не хочу, чтобы одно накладывалось на другое. Поэтому я могу перейти на другой рабочий стол, в котором могу открыть терминал запустить тут несколько команд, оставить их работать и продолжить изучать что-то в интернете и так далее. Когда все будет готово, я могу перейти на второй рабочий стол, закрыть терминал и вернуться на первый рабочий стол. Это удобно, если вы работаете с несколькими задачами одновременно. Вот меню записи экрана. Это бесплатная программа для записи экрана, которая идет с кали. Ее можно использовать, если вы делаете видео, например, как я сейчас. Это часы, дата и календарь. Это эквивалент моего компьютера Windows. И давайте кликнем по компьютер. Как видите, тут находятся все мои файлы и папки. Далее я подробно обо всем этом расскажу. И последнее, но не по важности – это то, что отличает Кали от других систем и делает ее уникальной. Все это инструменты для тестирования на проникновение и криминалистической экспертизы. Тут более 300 различных инструментов, разделенных на различные категории. Все они находятся в меню Applications. Вам не обязательно знать их все. На самом деле невозможно запомнить каждый инструмент. Они появляются. И исчезают. Новые инструменты появляются каждый день. И вы увидите, что даже в Кали инструменты то добавляются, то удаляются. Например, раньше, когда Кали назывался Backtrack, в нем был инструмент под названием Nessus. Теперь в Кали нет этого инструмента. Его заменили другим. Но самое важное, и я хочу еще раз это подчеркнуть. Вы, скорее всего, знаете, что означают эти категории что такое атаки на пароли, что такое анализ веб-приложений, анализ уязвимостей и так далее. Например, одним из многих инструментов в разделе получения информации» является NMAP. Также NMAP есть в категории «Анализ уязвимостей». Причина заключается в том, что NMAP может использоваться как для сбора информации, так и для анализа уязвимостей. Далее в курсе мы рассмотрим, как можно использовать NMAP для брутфорса паролей. Пусть вас не пугают все эти инструменты. Если вы хотите попробовать их все, то попробуйте. Вы можете потратить на них столько времени, сколько захотите. Так и происходит обучение. Но это не означает, что вы должны запоминать, как работают все эти инструменты. Отлично. Двигаемся дальше. С левой стороны находится панель избранного. Здесь находятся избранные инструменты. Их можно добавлять и удалять из этой панели. Например, если я больше не хочу использовать Firefox, то кликаю по нему правой кнопкой мышки и выбираю «Remove from Favorites». Как видите, у меня появилось сообщение, что Firefox был удален. И если я передумал, то могу нажать «Undo», чтобы отменить удаление. Или, если в дальнейшем я захочу добавить сюда Firefox, то это также можно сделать. В самом низу этой панели находятся две важные иконки, о которых я хочу поговорить. Кликнув по первой иконке, откроется Twig Tool. С помощью него можно значительно изменить внешний вид кали. Можно изменить внешний вид, рабочий стол, фон, шрифты и многое другое. Сейчас я не буду рассказывать обо всех этих настройках. Вы можете попробовать их самостоятельно и изменить внешний вид под себя. Однако, обратите внимание, что если здесь что-то изменить, то изменения сохраняются автоматически. В отличие от Windows, тут нет кнопок «Применить» или «Окей». И я случайно изменил внешний вид, но оставлю все так. Это не важно. Также обратите внимание на то, как изменилась панель сверху. Теперь она выглядит немного иначе. Итак, закрываю это окно. Второй важный пункт – это меню приложений. И давайте кликнем по нему. И как видите, открылся список всех установленных приложений. Как видите, с правой стороны есть три страницы. Можно либо кликнуть по ним, либо пролистать их колесиком мышки. Круто то, что можно просто написать название приложения, чтобы найти его. Например, мне нужно найти Nmap. Я просто пишу Nmap, и поиск находит эту программу. Допустим, мне нужно поменять разрешение. Просто пишу Resolution, и Кали отображает настройки дисплея, в которые я могу зайти, чтобы изменить разрешение. Я могу сделать его больше или меньше, изменить так, как мне нужно. Есть пара моментов, которые лично я предпочитаю изменять, особенно когда работаю на виртуальной машине. Первое — это блокировка экрана. Она мне не нужна. Она находится в меню Privacy. И тут я просто могу выбрать Screen Lock Off. Кстати говоря, у вас это окно может выглядеть иначе, потому что я только что изменил настройки внешнего вида. Не волнуйтесь, если у вас это окно выглядит по-другому. Главное, что здесь можно выбрать Screen Lock On или Off. отключая блокировку экрана. Второй момент, который я предпочитаю изменять, это настройки питания, потому что мне не нужно, чтобы экран блокировался или отключался автоматически. Поэтому выбираю Blank Screen Never. Если оставлю систему работать, то мне не нужно, чтобы экран отключался. Мне нужно, чтобы система работала все время. Очевидно, что это не самая безопасная конфигурация. Я отключил блокировку экрана, и если я отойду от компьютера, то кто-нибудь может сесть за мой компьютер, открыть терминал и сделать что-нибудь нехорошее. Однако, такие настройки нужны для целей этого курса. Я просто хочу вам кое-что показать. Также я использую виртуальную машину, которую могу остановить в любой момент. К тому же, на этой машине нет какой-либо важной информации. Давным-давно для настройки и администрирования системы кто-то должен был подойти к машине, авторизироваться в системе и внести необходимые изменения. Попробуйте представить, вы заходите в комнату, в которой находится экран телевизора. Или что-то похожее на экран телевизора, закрепленное на огромном компьютере. Этот экран телевизора назывался терминалом. По сути терминалом был дисплей, который выводил результат любой выполненной команды. Сам дисплей не понимал, что вы вводите. Он не понимал ваших действий. Он нужен был только для того, чтобы принять команды и показать результат. Ваши действия понимала программа, которая работала в фоне. Она понимала, что вы вводите, понимала, какие клавиши вы нажали, обрабатывала полученную информацию и выдавала результат, который выводится в терминале. В то время нам нужно было два компонента – сам физический экран или терминал, и программа, которая работала в фоне. В Linux эта программа находится в директории «slash bin slash bash». И давайте перейдем в «places», компьютер, «bin». И вот эта программа, которая понимает, что я ввожу. Зачем я все это рассказываю? Вот зачем. Если я наведу курсор на эту иконку, то, как видите, она называется терминал. Эта иконка символизирует экран компьютера тех времен. И если открыть терминал, то в нем уже будет работать эта программа. Это называется Shell. В нем уже работает Bash. Bash работает в терминале по умолчанию. В противном случае терминал бы не смог принимать информацию на ВОД и отображать результат. Вот этот Shell обрабатывает мой ВОД. Он выполняет команду в фоновом режиме и отправляет результат терминалу, чтобы тот его отобразил. Это намного эффективнее, чем графический интерфейс пользователя. И в отличие от него, он всегда есть на серверах. Когда вы будете совершать тестирование на проникновение, вы часто будете встречать серверы без красивого графического интерфейса, так как последний требует много ресурсов, ему нужно много места и памяти, а такие расходы непозволительны для серверов. Нельзя, чтобы это влияло на производительность, и графический интерфейс на самом деле не является необходимым, поскольку все можно сделать в текстовом интерфейсе. Поэтому, как правило, мы не устанавливаем графический интерфейс на серверы. Вот это всегда есть на серверах, а графический интерфейс нет. Поэтому очень важно, чтобы вы умели ориентироваться в любой Linux-системе с помощью терминала или Shell. -а. Кстати, в будущем, когда я буду говорить «терминал» или «Shell», я буду иметь в виду вот это окно с темным фоном. Как правило, когда вы упражняетесь в тестировании на проникновение, ваша цель — получить доступ к шеллу. Это означает, что у вас должен быть доступ к шеллу, как у меня сейчас, но на удаленной машине. На машине вашей жертвы. Как правило, есть два вида доступа к шеллу. Либо это root shell. Как видите, сейчас я авторизирован как root-пользователь. И здесь есть вот этот символ решетки. Он означает, что я авторизирован как суперпользователь. Или можно получить доступ к шеллу обычного пользователя. Тогда вместо символа решетки тут будет символ доллара. Это означает, что вы авторизированы как обычный пользователь с низкими привилегиями, а не как суперпользователь. Поскольку у нас есть графический интерфейс пользователя, мы можем настроить внешний вид терминала. Это можно сделать, выбрав «Edit Preferences». Мне нравится увеличивать размер терминала. Это удобно во время записи видео. Как это делается? Давайте выберем вкладку Shortcuts. И как видите, тут есть сочетание клавиш для различных команд. Например, сочетание клавиш, чтобы скопировать и вставить, чтобы открыть новый терминал и так далее. Для увеличения нужно зажать Ctrl+, для уменьшения Ctrl-. Итак, теперь нажимаю на клавиатуре «Ctrl-Shift» и кнопку, которая в моем случае находится рядом с бэкспейсом, то есть «плюс», «плюс». На самом деле, эта кнопка «равно». И если не нажать «Shift», то не получится «плюс». Поэтому я нажимаю «Ctrl-Shift» «равно», то есть «Ctrl-Shift» «плюс». Таким образом, можно увеличить терминал или Shell. Теперь вам будет лучше видно, что я делаю. Также я предпочитаю изменять способ открытия нового терминала. По умолчанию новый терминал открывается в новом окне. Лично мне это не нравится. Мне нравится открывать еще один терминал в новой вкладке. Для этого нужно перейти в Preferences, выбрать Open u Terminal, Tab. Повторюсь, обратите внимание, что здесь нет кнопки «Ок» OK или «Apply», как на Windows. Новые настройки применяются автоматически. Теперь давайте выберем файл «Open Terminal». И как видите, терминал открылся в новой вкладке. Можно открыть столько терминалов, сколько нужно, а затем закрыть неиспользуемые терминалы. Наверняка вам интересно, а что, если я хочу открыть новый терминал в новом окне? Для этого нужно нажать правой кнопкой мышки на иконку терминала в панели избранного и выбрать New Window. Также можно изменить цвет терминала. Это можно сделать в меню Profiles. Давайте в качестве примера создадим новый профиль. Давайте назовем его «Red» и изменим цвета. Кстати, вот это предостановленные темы, которые вы можете выбрать. И я сделаю собственную тему. и выберу цвет текста, например, красный. А цвет фона – белый. Закрываю окно. Теперь давайте откроем новый терминал. И как видите, я могу выбрать профиль Red. Теперь у меня новый терминал с новыми настройками внешнего вида. Это удобно, если вы, например, авторизированный как root пользователь Так вы будете помнить, что вы авторизированный как суперпользователь, И вам нужно следить за тем, какие команды вы выполняете. Терминал будет выглядеть по-другому, ощущаться по-другому. И вы будете помнить, что нужно быть осторожным. Также можно изменить шрифты и еще много всего. Вы можете самостоятельно поэкспериментировать с этими настройками. А затем мы сможем перейти к следующему видео, где мы рассмотрим советы и хитрости и различные горячие клавиши. Давайте рассмотрим несколько советов и хитростей и горячие клавиши терминала. Один из самых распространенных сигналов терминалу – это команда «KILL». Иногда вам нужно будет завершать или убивать процесс или программу. Это делается с помощью Ctrl-C. я покажу, как это работает на примере команды ping. Если вы помните, когда мы выполняли команду ping на Windows, она завершалась автоматически. То есть отправлялось 4 пакета, а затем процесс останавливался автоматически. Если я выполню команду ping hackersacademy.com на Linux, то она будет работать до тех пор, пока я ее сам не остановлю. Она не остановится автоматически. Чтобы ее остановить, нужно нажать Ctrl-C. Ctrl-C — это команда kill или сигнал kill, который я отправил терминалу, чтобы сообщить ему, что нужно остановить или убить программу, которая сейчас работает. Также можно использовать Ctrl-Z. И давайте еще раз выполним команду ping. Но в этот раз нам не нужно убивать программу. Нам нужно отправить ее в фоновый режим. Потому что, как видите, сейчас команда PING контролирует терминал. И я ничего не могу написать. Не могу продолжить работу. И если мне нужен терминал, но при этом я не хочу убивать команду PING, я могу отправить ее в фон с помощью Ctrl-Z. Обратите внимание, что команда была приостановлена, но не убита. Как видите, слева есть цифра. Это количество программ или процессов, которые были приостановлены и которые находятся в фоновом режиме. Этот номер можно использовать, если мне нужно вывести команду обратно на передний план. Для этого выполняю FG, то есть Foreground, передний план, и указываю номер процесса, который нужно вывести на передний план. Как видите, команда была выведена на передний план, и процесс продолжается. И если мне нужно убить этот процесс, нажимаю Ctrl-C. Окей. Okay. Теперь мне нужно убрать с экрана все лишнее. Для этого выполняю команду Clear. И если мне нужно выйти из терминала, то выполняю команду Exit. Сейчас я не буду этого делать, потому что я все еще работаю в терминале. Вот еще полезные советы. В Linux клавиша Tab используется для автозаполнения. Это означает, что когда я начинаю вводить команду, мне не обязательно вводить ее полностью. Я могу просто нажать Tab, и остальная часть команды будет дописана автоматически. Однако, обратите внимание, что иногда у одной команды может быть несколько опций. Например, давайте выполним Trace Road и нажмем Tab. Как видите, ничего не происходит. Нужно нажать Tab дважды. И обратите внимание, что у меня появилось несколько опций, и все они начинаются с Trace. Поэтому Linux не смог автоматически закончить команду. Ей неизвестно, какую опцию я хотел выбрать. Поэтому мне самому нужно немного дополнить команду. Добавляю R и пробую еще раз. Нажимаю «Tab» один раз, и команда дописывается автоматически. Система понимает, что это то, что мне нужно. Клавишу «Tab» можно использовать не только для автозаполнения команд, но и для навигации по директориям. Это значительно уменьшает необходимость печатать вручную. Допустим, мне нужен файл в папке nmap, которая находится в папке «Documents», которая в свою очередь находится в корневой папке. Для этого выполняю команду «CD». Не волнуйтесь, я скоро расскажу, что делает эта команда. Но вместо того, чтобы писать root, я пишу ro и нажимаю tab. Вместо того, чтобы писать documents, я пишу doc и нажимаю tab. Вместо того, чтобы писать nmap, я пишу nm и нажимаю tab. Как видите, это намного проще, чем писать все вручную. Теперь удалю все это, потому что нам это не нужно. Вот еще советы. Чтобы пролистать экран вниз и вверх, не используя мышь, в случае если у меня нет графического интерфейса и возможности использовать мышь, я могу нажать Shift Page Up и Shift Page Down. Чтобы повторить предыдущие команды и не писать их заново, можно использовать стрелки вверх и вниз. Также с помощью команды History можно увидеть историю всех команд, выполненных ранее. Допустим, мне нужно найти здесь команду. Для этого нажимаю Ctrl-R. И, допустим, мне нужно найти nmap. Пишу nma, и обратите внимание, как меняется вывод. Это потому, что система пытается найти ключевое слово, которое я ищу. И, как видите, я нашел одну команду nmap. Я выводил ее ранее. Кстати, по ходу курса вы узнаете, для чего она нужна. Если нажать Enter, то команда будет выполнена. Сейчас мы видим сообщение, что нет такого файла. Или директории. Не волнуйтесь, это потому что сейчас я работаю в другой директории. И давайте еще что-нибудь поищем. Нажимаю Ctrl-R. И допустим, мне нужна команда ping. Пишу PI. И как видите, команда ping находится автоматически. Если нажать Enter, то команда будет запущена. Нажимаю Ctrl-C, чтобы ее убить. Допустим, мне нужно изменить команду pink на Trace road. Вместо того, чтобы двигаться назад по одной букве, можно нажать Ctrl-A, чтобы перейти в начало строки. Теперь я могу изменить pink на Trace road. И если я хочу изменить .com на .org, я могу передвинуть курсор в конец строки с помощью Ctrl-I. Чтобы все удалить, я могу нажать Ctrl-K. Это то же самое, что команда cut. Само собой, для этого курсор должен быть в начале строки, нажимая Ctrl-A, затем Ctrl-K, чтобы вырезать или удалить всю строку. Это удобнее в работе с текстом, но также может использоваться в терминале. И если мне нужно вставить строку обратно, нажимаю Ctrl-Y. Если мне нужно убрать все с экрана, нажимаю Ctrl-L. Отлично, поэкспериментируйте с этими горячими клавишами, а затем переходите к следующему видео.